Всем привет, ребят! В сегодняшнем видео разберемся, как платить со своих инвестиций налог всего 4%. В каких случаях это возможно, как делать это абсолютно в белую и не нарушать закон, и при этом вам не нужна куча бухгалтеров для того, чтобы делать все официально. Речь идет о самозанятости. Есть такой специальный налоговый режим, который был внедрен в четырех регионах. И в сегодняшнем видео разберемся, как этот налоговый режим могут использовать инвесторы, в каких случаях это можно делать, в каких случаях это нельзя, потому что мнения есть противоречивые. но Самое важное с чего стоит начинать Изучение любой темы – это законодательство. То есть, если ты хочешь разобраться в каких-то деталях, знаешь, что в магазине есть такие книги, и там находятся все ответы. Единственное, что нужно уметь читать, и нужно уметь читать юридическую литературу. Как оказалось, это два совершенно разных навыка. Если тебе знакомо это чувство, обязательно ставь лайк, не забудь поставить лайк авансом, потому что сегодня мы будем разбирать детали. Смотри это видео до конца, и мы с тобой разберемся пошагово, в каких случаях ты можешь это использовать, а в каких случаях это использовать нельзя. Итак, давай с самого начала, самозанятый режим подходит для физических лиц, которые работают физиками. Вот та самая история, когда тебе переводили деньги на карту, либо на не, либо еще что-то, ты можешь ее сделать абсолютно легально принимать деньги на свои банковские счета и автоматически платить налоги. Дальше расскажу, как это делается. Соответственно, если вы сейчас ИП, то просто расслабьтесь, смотрите это видео до конца, потому что у вас уже все в порядке, вам не нужно переходить на режим самозанятости. Скорее всего, вы не сможете нормально сэкономить, но, опять же, есть... Лайфхаки и чет-коды, которые также вы сможете рассчитать. Например, если вы сдаете большой доходный дом, да, и вы сдаете это как ИП. Я не рекомендую это делать за наличный расчет, рекомендую делать это все официально, то вы можете, например, часть недвижимости сдавать, например, может давать ваша супруга, как самозанятая а часть недвижимости можете сдавать вы. Что вы сэкономите? Вы сэкономите 2%. То есть, например, ИП платит 6, а вы, как физик физиком будете сдавать за 4%. И опять же, решать вам стоит вам заниматься этим или не стоит. Теперь давай разберемся, кто может быть самозанятым, а кто не может. Первое, первое условие, не должно быть наемных работников. Если вы нанимаете кого-то, вы уже не самозанятый. Второе, в основном это деятельность по производству товаров и услуг. Дальше я для инвесторского как раз сообщество расскажу, какие виды чаще всего используются. То есть, если ты что-то производишь, либо оказываешь в услуги, это твоя тема, обрати на нее внимание. Следующее ограничение номер три, это доход от 2 и 4 миллионов рублей в год. То есть это не более 200 тысяч рублей в месяц, при этом в нашем случае это будет выручка. То есть была надежда, что это будет доходом, но опять же рекомендую обратиться к этому документу, и все станет совершенно понятно. Хорошо, следующее. Все, что нужно будет сделать, это зарегистрироваться через мобильное приложение, которое называется... Мой налог, чуть позже расскажу тоже про эту историю. Хорошо, кому подходит, если вы инвестор? То есть, когда можно использовать? Самая частая история того, если вы сдаете свою собственную недвижимость физическим лицам, это будет работать лучше всего, и для вас это будет очень просто. Вторая история это если вы оказываете какие-то услуги на фрилансе. Тут могут быть доходные сайты, хорошо попадает YouTube канал, различные блогерские истории, либо под видом вы оказываетесь какие-то рекламные услуги. То есть все это будет работать. Еще одна тема это репетиторство и обучение. Ну и естественно вы можете сдавать не только свою недвижимость, но и любое свое имущество в аренду. У нас есть специальный чек-лист по генерации инвесторских идей, там более 20 вариантов, что в принципе можно сдавать, начиная от свадебных платьев и заканчивая естественно специнструментом автомобилями и коммерческой недвижимостью, поэтому если вы не видели, обязательно дадим ссылку, она будет скорее всего в верхнем углу в подсказках и мы всегда их дублируем в описании. Теперь кому не подходит, давайте сразу разбираться, то есть если вы занимаетесь перепродажей или посредничеством, то есть здесь попадают договора поручения, агентские договора и договора комиссии. Смотрите, если у вас есть заключены эти договора, вы не можете быть самозанятым, будьте просто ИП, как я раньше говорил, расслабьтесь и не парьтесь. То есть чаще всего это различные услуги, связанные с риэлторством, с управлением чужой недвижимостью, если вы берете недвижимость в аренду и ее передаете, в этом случае вы не можете быть самозанятым и естественно если ваш доход больше 200 тысяч рублей в месяц, вы тоже не можете быть самозанятым, но в этом случае я думаю вы будете довольны и спокойно перейдете на индивидуальное предпринимательство или может быть другие истории. Так, хорошо, кому нельзя, давайте посмотрим, а что написано в законе, собственно говоря, если ну что конкретно? Какие ограничения есть? Первая реализация подакцизных товаров. То есть если под акцизами нельзя, если вы перепродаете товары или имущественные права, это как раз та самая история, когда вы сдаете недвижимость в субаренду или занимаетесь какой-то деятельностью, связанной с задачей чего-то не своего. Занимаетесь добычей полезных ископаемых или реализацией, их, работаете посредником на основании договоров поручения, агентских или договоров комиссии, или вы оказываете курьерские услуги с приемом платежей. Итак, а что же на самом деле? написанного в законе кому нельзя то есть первое если вы реализуете подакцизные товары второе если вы перепродаете товары или имущественные права здесь как раз когда вы занимаетесь дачей чего-либо в аренду не своего, это как раз вот эта история. Если вы занимаетесь добычей или реализацией полезных ископаемых, это тоже нет. Если вы посредник на основе договоров поручения, договоров комиссии, агентские договора, это вот риэлторская деятельность, управление, то здесь однозначно ИП. И если вы оказываете курьерские услуги с приемом платежей, ну здесь, наверное, для инвестиций это полезная история. Хорошо, с чего начать? Значит, для того, чтобы зарегистрироваться самосайтами, вы должны быть в регионе, в одном из регионов, под которые действует программа, момент записи видео она действует в четырех регионов Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Соответственно, с января 2020 года будет еще 19 регионов в описании. Мы их напишем и отпишитесь в комментариях, если ваш регион там. Прямо напишите откуда, вам, а мы посмотрим, повезло вам или нет. Соответственно, с июля месяца планируют внедрить повсеместно, поэтому чуть-чуть подождете, если вы видео это смотрите уже в 2020 году. Вы можете смело регистрироваться, как самозанятый. Что нужно сделать? Вам нужно скачать приложение в своем мобильном телефоне, которое называется «FNS мой налог». Там вы регистрируетесь, и оно будет заменять онлайн кассу, и оно также сможет выписывать чеки вашим контрагентам юридическим или физическим лицам. Вам понадобится расчетный счет, на который будет приходить выручка, и вы эти приложения свяжете с этим расчетным счетом и начнете работать. В заключении еще одна важная тема для инвестиций. А что будет с ипотекой, если вы самозанятый? если вы индивидуальный предприниматель, с вами все понятно. К сожалению, вы так же, как и я сталкивались с историей то, что ипотеку предпринимателям дают плохо. То есть, лучше быть наемным сотрудником в какой-то организации, пусть даже у этого же ИП, чем быть этим ИП. Ну, к сожалению, это связано со статистикой банков, то, что ИП возвращают кредиты хуже и за счет этого просто они находятся в красной зоне риска, очень рискованной. Что же будет с ипотекой? Будут ли кредитовать? Абсолютно точно кредитовать будут и будут учитывать эти доходы будут ли сложности с получением ипотеки? Да, будут сложности. Опять же, я задал этот вопрос своему брокеру, у меня в профиле в инсте есть контакты, вы можете перейти по ссылке под описанием в этом видео, и там в разделе «Мои подрядчики» также с ним проконсультируется На момент записи видео Банки только запускают свои готовые продукты по ипотеке для самозанятых. Ситуация может меняться, поэтому рекомендую всегда уточнять информацию у брокера, получить у него бесплатную консультацию на это, по этой теме и, собственно, понять, можете ли вы работать с кредитным плечом или не сможете. Итого, мы разобрали с вами, что в принципе вы можете платить 4%, если вы сдаете недвижимость, свою собственную аренду. Это первая история. Также вы можете платить этот налог, если вы сдаете любые другие активы. Вы можете платить 6%. Если вы, например, занимаетесь доходными сайтами, либо оказываете какие-то услуги на фрилансе, если ваш доход не превышает 2,4 миллиона в год. Я надеюсь, это видео вам оказалось полезным. Ставьте палец вверх, не забудьте подписаться, потому что мы также запланировали разобрать отдельную историю, какие налоги вообще платят инвестор, в каком случае. И если вы не самозанятый, обязательно следите за нашими выпусками, потому что дальше мы разберем самые большие истории, как платятся большие налоги, как их оптимизировать. Увидимся!